здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем повязку с косой для нее нам понадобится 50 граммов пряжи плотностью 150 метров 100 граммах, ножницы и глаз с большим ушком и спицы спицы носочные 4,5 с миллиметра диаметр нам понадобится 4 спицы для начала набираем петли на одну спицу 24 петли в конце я делаю взял всего 24 петли узор у нас состоит из одного ряда всего лишь кромочная первая снимаем не провязанная первая петля лицевая вторая петля изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда последняя петля изнаночная кромочная далее второй ряд второй ряд смотрим если у нас была лицевая Видите, здесь у нас ли, лицевая, значит, мы ее вяжем изнаночной изнаночную узелочек, вяжем лицевой, то есть меняем местами, и у нас получится жемчужный узор, и так далее. Так, в каждом ряду смотрим: меняем местами изнаночная, вместо лицевой, лицевая вместо изнаночной. Вот такой вот жемчужный узор у нас получится продолжаем вязание вот девчонки так вот выглядит основной жемчужный узор теперь мы определяемся с размером измерить вашу голову меряйте по себе у меня это 56 сантиметров у вас будет ваша цифра здесь минус 5 сантиметров равно 51 сантиметр то есть вся повязка у меня будет 51 сантиметр эти 51 сантиметр мне нужно разделить на 3 что равно 17 сантиметров 17 17 17 а это значит что повязка разделена на три части каждая из которых равна 17 сантиметров меряем ровно 17 сантиметров далее мы будем разделять 24 петли мы делим на три части по 8 петель Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот сейчас в этом моменте я беру вторую спи спицу поворачиваю работу и вяжу только вот эти вот 8 петель 17 сантиметров провязала я 17 сантиметров теперь обрезаю вот это все оставляю далее беру следующую спицу и буду вязать следующий следующую полоску для этого смотрите захватываю нить отсюда складываю пополам первую петлю снимаю а вторую провязвая двумя нитями чтобы их закрепить вот так вот. далее же 1 раз 2 3 4 5 6 7 8 и теперь я вяжу вот эту вот полоску что делаем с ниточкой нитку одеваю на изнаночную сторону следующую полоску вяжу вяжу 17 сантиметров смотрим две полосы я связала по 17 сантиметров и теперь я вяжу третью полоску, вот эту вот тоже 17 сантиметров. То есть они все у меня одинаковые по 17 сантиметров. Итак, мы связали три полосы по 17 сантиметров. Теперь заплетаем косу. Смотрим внимательно. Обычная коса, девчонки. Так, и вот теперь смотрите, теперь мне нужно вот э, вот эту, вот этот ряд рас Это конечно нужно сделать в начале, когда вы вяжете. для того чтобы нить у меня была как бы начинала я вязать, а рабочая нить у меня была в начале вязания. Если бы был другой узор, мы бы могли просто провязать. но в этом узоре нам обязательно чтобы вот эта нить была, чтобы совпал узор, мы берем вторую спицу и теперь вяжем для того чтобы совпал узор мы распускаем один ряд чтобы нить перенести начало вязания и вяжем со второй спицы аккуратненько первый ряд вяжем по узору если бы мы не распустили этот ряд а просто провязали по узору у нас бы не совпал узор так, и здесь мы делаем то же самое. Видите, здесь я уже соединила две спицы. Здесь то же самое. Я распускаю один ряд, чтобы переместить нить в правую сторону, в рабочую нить. Соединяю две нити. Я не связываю, видите, как я делаю. Я просто провязываю 2 нити вместе. Две петли. Потом эту отпускаю и вяжу до конца ряда. Теперь я буду вязать далее снова 17 сантиметров отсюда. Вот, я соединила все вязание в одно полотно. Вот так вот. Такая коса у меня по центру она, конечно примет форму разровняется теперь я вяжу 17 сантиметров сюда так девчонки вот и провязала зала я последних 17 сантиметров измерю, чтобы от вот этого стыка 17 сантиметров продеваем нитки теперь складываем вот таким вот образом Здесь я отрезаю нить по длине для сшивания и продеваю ее в иглу. Будем одновременно закрывать петли и сшивать. Вы можете закрыть, вы можете закрыть петли и потом сшить, но я не хочу лишних здесь утолщений. Видите, я поддеваю предыдущую передвигаюсь дальше пропуская одну вот эту петлю и продеваю в следующую затягиваю то есть вот эту петлю я затянула теперь снова продеваю в нее и в следующую петлю и обе снимаю вернее одну снимаю протягиваю, видите я делаю для того чтобы был меньше такой не такой плотный шов и так далее конечно кто не хочет заморачиваться просто возьмите закройте все петли видите а здесь я просто сделаю узел вместе с этим с этим бы с этой ниткой которая у меня был осталась ой ой вы видите я потеряла так и в конце я просто сделаю узел с этой ниткой которая осталась при наборе и обе их продену какой шов получается во первых он эластичный довольно таки с изнаночной стороны да есть немного но он не такой твердый если бы я еще закрыла петли и потом это все дело сшила здесь бы было такое довольно сильное уплотнение вот сама повязочка выглядит вот все мои хорошие я думаю вам понравится оригинальная и простая повязка. А я с вами прощаюсь, девчонки. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока. А, и жду ваши готовые работы, фотографии. Все, пока, девчонки.